Сейчас разбираю арочку, просто мы скрутили, смотрите как она у нас получилась, сейчас вот это все, то что было набрато, так сказать, с мелких-мелких частей, я разберу и посмотрим, что же у нас на самом деле получилось. Больше всего, что вот такое видео, это для тех мастеров, которые сейчас просто увидят картинку, вот вам картинка, как можно сделать арку. Вот. набрались с уголков расперли и все если вы профессионально занимаетесь у вас все получится